Нет, это всем привет. Всем было. всем привет. А, это ну, мари, это... Какие это у, мари, мари. у меня планы? А, а тоже интересно. Какие планы? На что? На жизнь? Да. Нет, на ближайшее, <связываю> на ближайшее будущее, как говорится. О -о. Сегодня или завтра я пойду в город. Мне надо будет по делам сделать лазерную эпиляцию на лице. Если мне понравится, да, ты Я тебе постараюсь... Я, я увезу маму, да? Нет. Нет? Ну, может. Я прорекламирую. Я дам вам знать, какая лучшая лазерная эпиляция у нас в Ешкале. А ну ты, нет, ты, если... мне, ты меня еще вначале там прорекламируй, чтобы я пошла... Ладно. Вот. А вы что собираетесь делать? Мы с Аминой. Амина собирается раскрашивать. Фреда будет в телефоне будет учительницей. Да. Вот. А мама что делает? Мама вещи собирает, убирает куда-то. А потом что мама делает? А мы только встали. В общем, мама меня будила в 10. Я ее попросила разбудить, надо было мне. Я в итоге, да, да, сейчас просыпаюсь, скажем, В итоге в 10.40 я проснулась, а я должна была за доринкой смотреть. Я проснулась в 10.40 а и побежала. А почему смотреть, а то скажут, куда мама-то бегала за Даринкой смотреть? Ну, в огород, в это. Так, я буду суп варить, щи. И вот я щи. Да подожди, мам, дай я расскажу-то. Ну, мама кушать и, и я это встала, короче. Я встала. Побежала быстрее в комнату. И Дарина тоже только встала. Мы вообще прям чувствуем друг друга все. Да. Чувствительнее. И я чувствительнее? Да. Вот так вот. Ну покажи, Амина, то что делает там тут, вот, Аминочка, что вы делаете? Пишем, пишем, пишем. Пишем. Пишешь? Да. Буквы. Да. Буквы. В одно предложение все и просто. Да, это как сердце бьется, знаете? Зигзаг, зигзаг. зигзаг. А тигру это у нас. Тигра мой мальчик! Это мой мальчик. Мой сладкий. когда так играли. Сегодня потеплело, я их выпустила. Ну, бегают, бегают, бегают, как сумасшедшие. Играть хотят. За картошкой. А. Я не поняла, это что ты от меня аудита вот, хочешь? Ты покажи, как Тигра-то, как это, людей не любит он. вообще, людей не афаритута любит ему. Нет, он маленьких детей любит. И Дарина не трогает. А вот постарше он сарапает уже народ Сараба. А это что это? Что это? Нет, нет. А, а это мой любимый кот. Привет, скажи. Будешь президентом. Он очень вредный. Ох ты, это, чё? это я, я То, что, что? Это как я. Я То, тоже не люблю вас. Посмотрите, как Телящий он на меня смотрит. Смотри. меня нечего не есть. Из-за этого я точно видишь, Алина. Ладно, очень... иди, давай, гуляй, Вася. Из-за этого я такого кота не хотела. Нет, просто тигр. Вы знаете то, что... Как назовешь, так поплывешь. Да, псевдоним. Нет, я Нет уже так слов... и есть. Да я ничего не говорю. Я уже без слов понимаю, о чем Фарида хочет сказать. Ладно. Как корабль назовешь, так он и поплывешь. Да, так и есть. Тигра есть, тигра. Ты хоть это говоришь на камеру. Папа. Но пока. Не пока, еще суп покажем, как мама вадит. Духовку, картошку поставлю сейчас. пока. А Дюхи пока, да? Калида сказала, потому что сказать пока, вот она и говорит. А, да? да? Да? Дарина, вон где сидит у нас. Ты кого любишь? Сиду. А еще кого? да поцелую, поцелую. А еще кого? Дарину. Кого? Дарину. А, Дарину, а еще? И маму. А еще кого? Тина. А Тиму да. А папу-то своего забыла? Да. Потом папу дашь. А потом будешь папу любить? Когда? Пока нету папы, знаешь, не любит. Потом. Потом. А Давида забыла. А то, это это то типа. Правильно. И папу Тоже я люблю. Да. Тоже люблю. люблю. Ладно, всем пока. Пока, пока. Вот. Дарина. А -а -а -а, пистолет. Ладно, все. Всем пока. Мам, куда нажимать-то? Э -э, красная? Так вот я готовлю на сегодня у нас щи. Такую вот, вот, вода попала, что надо я... портить, как поджаривается в укрошу. А то груздей. А... Так. Щи и затем. Прикольный салат хочу с майонезом чесночком. Вот я чеснок раз, э, начистила. Вот это. Вот это все чеснок. А, чеснок я середку убираю. Вот эту саму сердцевину. Я ее убираю. Мы ее не едим. Нежелательно ее есть. Так что вот так вот. Так, не надо крошить, не стоять. И поджарку сделать, и в духовку картошку хочу поставить. Сейчас я вам покажу, как я ставлю в духовку. Ну, то есть какую картошку хочу сделать. И это еда, я называю еда 90-х годов, в моей молодости. Марина, сестра двоюродная всегда так готовила. Потом я начала так готовить, но она нас смотрит. Так что вот так вот. А, так Сделала такими пластинами картошку, посолила. И сейчас собираюсь а, нарезать лук. Ай, лук. Сало, мясо. Ну, короче, вот так вот. Сало. И мы его а, будем сверху на картошку ложить. Кожу лучше отделить, потому что она ну, твердая будет, она вообще не нужна. Вот такими пластинами будем резать сало, и затем мы будем это раскладывать картошку на лист противня, так, закидываю. сверху мы ложим по одному кусочку сала она растопится и будет картошка а, сочная не сухая ладно потом покажу я вам как это все получается когда у меня собирается в город ехать завтра она записалась какие-то процедуры там у нее. Мама говорит, когда я уезжаю, ты все время вкусняшки готовишь. Я говорю, у меня не означает все время под утро, а утром просыпаюсь и начинаю думать, что же мне на сегодня приготовить. И у меня вот голова думает вечно, что мне приготовить, чтобы не еда разнообразная была, не одно и то же каждый день, потому что мне самой даже неприятно вот одну и ту же кушать. Ну, Как-то так вот. И все. все, все. Так. Надо успевать и здесь, и там, и везде. Кругом. На столе опять коврогать. причем Морковку, морковку, какие-то разобраться. Вот так морковь я очень люблю, она не надо не стоять, не жарить ее, а не жарить, не чистить ничего, будет а готовенько, закинула и все и очень хорошо. все, и духовочку сейчас включаем и сразу ставим. Где я поменьше картошки тут туда, конечно, маленький кусочек жира, потому что оно не то слишком много, если получается картошка со шкварками. Дети не едят, а потом они мне суют. Мама, будешь, конечно. Я, а я очень люблю эти шкварки. Я просто балдею по этим шкваркам. Все, от гостей отделила. Обратно этот суп потом варить можно. И от вы тоже отдельно. Как вам удобно, так и нарезайте. Смотрите, сало с мясом слоеную поменьше, которые картошка я вот такими маленькими кусочками режу так, ну и все, я суп доварила, слава богу и сейчас будем кушать, вытащила мясо вот суп положи половину я не умею, я полный умею только Подожди пока, ладно? Ну, я... я хочу телефон. Телефон? Включи. Я, Сейчас подожди. Сейчас мясо пусть остынет. А мясо, суп, ладно? Сейчас мясо нарежу как раз. Хорошо? Подожди <связь> пока, не до телефона твоего. Короче, вот картошка. Вот эти шкварки у меня, они зажарились. А вот там хорошо зажарились. Смотрите, какие они прожаристые получились. <связь> Придется, я рад так вообще... Вот они должны такие получиться. Слишком сала много кинула, как обычно. Ну так можно, чтобы постояли. Еще, наверное, постоят у меня еще. Я вот это съем, попробую. Ммм. Ммм. Куда? Смотрите, у меня девчонки ждут гостей. Залезли. Кого ждете-то, девочки? Мама, Ой, тортик привез у Фариды парень. И вот Фарида несет тортик. Вам тортик несет. Мам, забирайся. Там ленточки нету, аккуратно, да? Ну ты держи нормально, открой нам, покажи. Вау, какой тортик. Ладно, кушайте, А, а что, Богдан, не зайдет? А Нет, это... он ждет. Это... Нас... Ладно, кушайте, я побежала. Давай Эти только на меня смотрят, а -а -а. Привет, мне, Бог... Привет Богдану. Ладно, пока. Пока, с Богом езжай. Дайте я отнесу. Я ты не сможешь. Я знаю, что ты большая. Мама, да, я салат... большая. Давай я нарежу. Хорошо? Я О. Понимаю. Свеклу поела Дарина, ползает вон вся красная. Дима, мотор будешь? Да. Йогуртовый. О, с йогуртом. Нарежу, не жать нещите, нарежу сейчас. Ручки. Ручки. О, Богдан, смотри, какой тортик привез вам, да? Хороший Богдан, да? Да. И сама вот такой торт. Вот такой торт. Сейчас сейчас всем дам. Дима, суп ешь, картошку ешь, торт мы будем кушать. Свеклу, Свеклу с чесноком тоже вкусно. Убери ручку, сейчас положу. Успокойся. Нарезала, что вы. А, у вот, вот такой. Тебе это? Да. Давай, давай. Убери ручку, то положу в тарелку. Вот какой да вот Давай, давай. Спасибо. Угу. На здоровье. Ах, не хочу. И весь а какой? Такой, да? Красивый вон мандаринка больше где, ладно? Да. Ой, ой, ой. Чуть не сломалась. Ой, чуть не сломалась. Ну, мама-то надо было лопатку взять, но ничего. Спасибо. На здоровье. Ч делаете-то Чупачопску? <связывая> у каждого чупачупс у Амины, у Динары, у Дарены, да? Ну, куда перед камерой стал? все надо рубашку менять, все и водичка. А -а -а.